Дек, дек, дек. Чё, а как? Чё, как Ничего, есть? я изучил эту книгу, и я понял. Так, не я так, понял. я понял. Стук. Мне надо палочку зарядить мою. Мне не хватает маны. Так, мы сейчас сделаем побольше все маны. А, Можем зайти? Да. Ходи, и здоров. теперь мы делаем... А, а, ты про вот такую штуку? Стоп, я что хочу. за книга? Подожди, где моя книга? О нет, ее убрали. Что за монстры, твари? Я сейчас тебе своим диндинем. Пароль. Какой пароль? Не выходите, не выходите на улицу. Не выходите на улицу, люди. Слушай, там, там проблемка, там проблемка, очень плохая проблема. Подожди, у меня тоже проблемка. Да, подожди, сейчас наверное, Это оказалось на бабочка, вот почему. Загляни, меня... мне я прокачал палочку на третий уровень, значит двери открылись. Мы теперь здесь. О, вода. Так, не трогайте надо это. Запечатать, запечатать и запечатать. Волшебные кристаллы. У меня есть такие же волшебные... Он промахнулся в водокидавра. Все, запечатали это все, mm -hmm. чтобы никто не украл. Mm -hmm. Так я mm -hmm. иду, что там случилось. Mm -hmm. там там вот пусть Не выходите, не выходите. А я знаю, что у них шизофрению сразу. Mm -hmm. oh, там темный маг реально. Oh, иди сюда. Oh. Oh. Да это бомж, лапка. Oh. Какой ah, темный маг. Это темный маг. Ну как сюда, конечно. Не лезьте Просто... без... без палочек. Ну, как бы, палочки, знаешь, говори что... Я нашел да. а Ай, у меня... Да. Ай, да. У меня... А ай я, Не я... говори. У меня мак мак еще под... -то ты, не... ты, ты очень Я только я не люблю Мак воды, хватит, использовать свою магию часто. Нам да, кажется, а не выживут. Вот или... Нам не можем. Держи подарочки, его... те. Не, не, не лезь на него без пал. ай яй яй. Так. У меня есть палочка же. Сейчас я его как. -то... О, все, вырубили. Бежим, пока он вырубился. Советую бежать. Мы же не знаем, что будет, что будет с нами, когда мы используем. Ай. Надо, мы... Надо бежать, спрячусь. ребят, бежим. Мы не знаем, что будет с нами, когда... А он же увидит нашу базу. Я Какую прикрою. базу? У нас нет базы, База мы все обычные. Бегите! Быстрей! Бы Быстрее, защита. маг воды. Забегайте туда. Мы пока его сдержим с магом воды. Я прикрою. Так. Маг воды и Олег... Бегите. Так, бежим. Он, он, у, него, у нас защита стоит на темных магов, поэтому он не сможет пропасть. У защиты, он может блокировать снаряды. Да. А И мы. Пыль, мы же не знаем, что будет, когда если он в нас попадет каким-то из его других заклинаний. Вдруг у него какие-то заклинания, Короче, я которые полные пипец. А, если, если он будет тренироваться так. и выучить более сильные за -э заклинания, нам полный капец. Сюда иди, маг. Ты где? Я тут, в центре. Ну, здесь. Ой. Смотри, иди за мной. Ну. Мы разве не разблокировали эту комнату? Нет. Разблокировали, но туда нельзя. Откро... Открой. Нет. Мне нужен один цветочек. Нет. Да у меня есть Что? цветочек. Дай цветочки, Нет. я их всех ä, тебе дам. Так, если их. А у меня то тоже нельзя. есть такие цветы, мы шарвали. Да. У меня есть кристаллы. Переживать, мне нужно их переживать. Матогня, где та книжка с помощью которой ты покачал палочку? Вы не полностью своими способностями Так, Если вы получили вы, вы не полностью что вы самые сильные. Вы, вы сказали, это важно хранить. Это моя важная штука. Когда мне ее получить Человеку надо. Люди, в целом. Uh, в целом это да. Так, все не понять. <связано> у нас тут темный масло бегает. Да, у нас, <связано> короче, какая-то. Не выходите! Не, Мне не кажется, что-то там вот это. Не смейте заходить. Не работает, да? Хочу. Ближе, <связано> чем на десять метров, твоей магии не работает здесь. Так. Мак. Быстрее заходи внутрь. Зайдите все, я сказала. Эй, что ты там делаешь? Ну ты иди свины. Сможет... Вот это, это вот, Кого-то да? на изгнание да, сегодня кто-то пойдет. Ну-ка, зашел я быстро. Не, не смей подходить. Кого-то мы сегодня наша башка. Зачем ты решил сражаться против целого темного? Мачка, да. он может заводить своим разумом. В... Выйдите еще раз. Самая магия очень сильная. Я гулял где -то, где -то. Мне без разницы, что ты там делал. На. Сделал для гулял, тебя палочку. Вот. У всех палочки? Ну, наверное. Да. Ну все. А -а -а. Просто у меня еще свет какой-то... У меня шесть. еще свеча... свет и лечение еще есть. Ну ладно. Комнаты... Мне кажется, что сейчас будет очень полезно это лечение. У нас есть кажется, заклинания что-то что проходит не так. Мне смутило то, что наши комнаты на четвертый уровень. Вас не смущает? Очень интересный факт. То, то что, что этот это человек... Что, может, Пусть стучит. И, Дверь и он открыть то, не что, может. Это у вас был еще один черный маг? Прокопаться Донью. он к нам не может, двери открыть он нам не может, е, и не магию в нашем доме больше. он использовать тоже не мальчик, может. Что ли? Так. Зашел вот быстро. Нет. Я, я, я, если а. так? Нет. Здесь кристаллы. И перенести магию Здесь у нас другой, маг, то, возможно, а, здесь вот кристаллы по девять. Здесь у нас... Значит, а -а -а! Значит, испорченные у книги был. заклинаний. Это то, что мне надо. Зачем тебе эти испорченные? А если... Испорчены я не понимаю, почему-то, когда я был... Ильеса, я... а Ильеса, что тут железо да. у вас делается? А, железо, это я просто купила на базаре. Блин, конечно. как это сделать? Мне нужны были испорченные, но я не понимаю, что с ними делать. Попытаемся взломать замок, может быть, получится взломать замок. У Мне... меня... На палочку. Кому на палочку там на название Вау, кому-то да и правда звук. Так. Так, так. так, мак так, воды, так. мак воды И очень... Нам нужна прах и нам... А -а -а. Разломать, разломать. смотрите что я, я придумал вот так вместители Зам... так теперь мы берем вот так вот так вот так вот так Ёлки -палки, делаем хотите ставим вот так не трогать теперь мы берем вот так у меня в палочке заклинания магии. А 8. что это делает? Не трогайте. Угу. Как нам это раздробить? Сейчас я Может, просмотр... не Нет, я порыскаюсь о вспоминаниях. А... Как нам сделать прах? А. У нас... Но, Стоп, ты же а... мне помнишь давал прах? У тебя был прах какой-то. У Кто? У тебя не было праха. Кто? Я тебе ничего не давал. Вот ну, он, прах. <sociales> как бы его расколоть? �まあ. Нам надо расколоть огненный где? Дай мне этот кристалл. Дай мне этот кристалл. А Нам понадобится... Мне расколоть четыре надо... штуки. Вот, Люди, всё. надо выйти надо из базы. Но только эту и силу мы должны применить так, то что... Иди чтобы нам раскалывай да. Нам нужно, чтобы он... Так, иди помогло. раскалывай ее. Так. Пойдем, Олег. А, а, а что, что должно его... быть? быть, когда я его раскалю? Прах я должен его... быть. Да. Я только его 10, Нет, 20, 20. Нам нужен да, очень нам нужен сильный. Давай темный маг. Да, давай темный Давай темный ну, нет, не нет. Нет. Я тебя убью нет. своей палочкой. Просто глаза улыбнулись. Одна царапина. Одна царапина уже есть на нем. ой ой яй, -яй так, как больно. Когда, они, когда он ну, принесет... Всё, уже знает, супер, это... Где ты а, нашел эту тут, книгу? Тут лежали на полке. На пол? Серьезно? Я не знаю, что, но, короче, оно раскололось. Что это за книги. Фестральный прах. Надеюсь, это то. Ну-ка, дай-ка свою... Ай. Ай. О, боже. Олег, не а, нужны свою палочку. Олег, кажется, я потерялся. А. Хотелось бы вернуться на базу. Слово, значит, не работает. Тут две такие палочки. О, привет. Было? Держи, я тебе потом дам. Привет. Офигеть. Мои часики. Короче, тот чел меня подкинул в воздух, я как-то летел-летел, сказал, то, что я хочу сюда попасть и как-то попал сюда. И, не знаю. Я не пою. У меня вот 8 штук таких. Заклинание О, называть не да, надо. Да, именно в то, что мне надо. Мне, ну, короче, я... Как, как получилось, Смотри. Там, а и Смотри. Mm -hmm. И смотрю. Давайте все вместе на находимся. Опа. да. Да, новое заклинание. Подожди, ледяного. Воды. ты по своим стреляешь. Смотри, у, смотри. Вот это, не, Фу, нет. у У меня не есть, будет. я могу. Дай да, да. да, а, мне Ледяный, дай четыре штучки Три четыре. Так, да. дай свою палочку. Дайте мне две палочки, дай ты свою. А, ну все, тогда уже поздно. Давай да, ты мне да, и ты да. дай свою. Хочу попасть к той. Стой, стой. Обезьяна, Что? фиолетовая. Раскрывай мне грозовые мне раскрыл... и... Опа, он не раскрыл вот этот. И и все. да? Да. Погоди, я если раскрою, расскажу... он не полностью раскрыл свои способности. Если он полностью раскрыт свои способности, нам перейдет полный Пец. Пи Понятно, я понял, что хочу сказать, а... пипец. Так, я как пошёл рассказать. Эта rim... книга не difícil. работает на вас. Вам надо прокачать на второй уровень. И И Status... Мы потом прокачаем вам. Мы потом прокачаем вам на второй уровень. Ой, мана. Хотя бы мама есть. Так, у меня есть мама. Так, сейчас. Ой. Короче. Давайте, как звездочка баттерфляй. Держи. О, какое то заклинание. Звездочка баттерфляй. Это кто? Он-то а, звездочка да. баттерфляй. Звездочка. У меня теперь есть пламенный луч. Используем на этом балбесе. Используем на нем удар. Ну, да, так, а где? где, я, где я, я расколол. А теперь мы. Я уверен, что моя теория верна. Перемещи меня Олег? к другу. Так. Да вы ж, мои О. хорошие, я вас так сильно люблю. Держи. Так, грозовая да, должна да. быть. Ну, И не твоя, не да. Так, мы сделать. делаем вот <связать> эту. Мои часы <связать> меня как-то перемещают. <связать> я не знаю, <связать> как это Так, так <связать> делаем нет, вот так вот. За силы да. добра. Сражаемся за добра. И... Осколок ледяной. Да, Кувалет. -а -а. Ну когда я ко мне свою палочку. Заклинание. Единой. Охуел. Поднадежание. Пользуй на мне свою магию. Подожди. Пользуй, Подожди. вот это, чтобы я тебя подкинул. Да. Я взлечу и ударю. На. Тебе нельзя подключить заклинание, вот, так ну, как ну, у, палочка, у тебя первый палочка, уровень подкину, палочки. Прокачаем потом. Ой. А Ой, я пока не Значит, это мы сделаем. Энергии. Я предлагаю всех. Сейчас будем делать, прокачивать. Да? Надеюсь, мои Дай я пока прокачайте палочку. Он а, идет к нам, ребята. ребята, ребята с вами. С вами. Так. Я Вы не вот это как смотри. Господи, задрались своими минуты. А как тебя упал? звать? Я не сказал миллион раз. Мак, чего ты? О! Ну, Жаль, а я буду чаровеем. Чароди я маг лес. Лопай его, не лопай, не лопай, не лопайте, не лопайте, пузырь. Подожди, Почему из. Почему из? Праха... Грозы получился мороз. А, Может быть это у тебя какие-то? Там... Нет, Нет. Большой... я Большой... все верно. У нас а если мы... Уже... По... По... если мы объединим много, то получится, если объединим три штуки, Он надо четвертый. Поверь, вот прав вот сюда. А? Смотри фиолетовое. Тихо, я объединил какие-то. Какие заклин... Удар молнии. Стой, если это темное заклинание, если это черные заклинания. Нет, они из Я, не... я, я черный. Ты понимаешь, что темная магия? Она не просто так тёмная. Это не темная. Мне... Просто удар молнии написано. Замороз... Да, заморозки и ледяной осколок. Попробуй ну когда свою палочку. Господи, а, я... Есть, я, я, я долго не продержусь. Ой, Продержу. сейчас... И... вы... иди вычисли? сюда. Ты где? Господи, мне я... нужна подмога. Кушай картошечку. Э, ты же да помогите мне он так, заморозку мы пока сюда И, положим. Попробовать можно? Тебе Ой, нельзя. нельзя, ты не можешь положить эти заклинания, не свою палочку. Ледяная Вот почему мой пра-пра-прадед их так бережил. Понимаешь, вот почему. Что а за... Они что могли перемещать. Что, что, что, что бережил? Мои часы. Беришь эти часы. Только вы. Часов, я мог, так, бум, выручивать. да. У тебя пока а, уровни, уровень не тот. Я, я, не не знаю, я не знаю, про чего дед, дед, но это по, по но моим дедам. Дед, я потому, что -то что -то потом, я сейчас не, не могу рычаг. установить уровень. Если это мой прадед, а твой дед, получается, нет, это... Пока ничего дед. здесь не трогайте. Хорошо, там уже двери стоят. Да, стоит. ну сейчас мы или мы тебя отфигарим. Да, как раз таки, да. Давай. Его, у меня даже да. Привет, привет, лучше... Заморозь его. Да тебе Как ты пострелял попадаешь? А, О, какой нет. пароль? Какой пароль? Мы не Никак будем не против... орать Да. Просто... Я... Держи. Я аккуратно, аккуратно, опять? аккуратно. Идем да. по, по там левому по правому. С давайте. Слева-справа, слева-справа. Он как-то тушится. Мак -грума. Мак -грума. Мак -грума. Ох, я я его размораживаю. Да, ибо, влезите, ибо, не трогайте его. Пусть его в космос отправят. Не трогайте его. Не трогайте его. глухой. Я не использую. А, да, а, ты, ты что? Что Шо это за? У нас проблемы. Ай, он не попал. Малышка, не да ты не попал. его ты замораживаешь. Где он? Где он? Мак огня, ты балбес? Зачем а. ты его огнем сверяешь? Я же его... Палыч, Все, иди, я его этого. Нет, он появляется вновь. Не стреляйте. Не стреляйте. Отправляй еще, отправляй еще, Он скоро упадет. Стреляй в него. Он уж упасть скоро. Нет, нет. О-о-о. Мой радиус, э мой радиус, не такой большой. Ну и а чё? Моя палочка а -а -а -а. а, я, раз работает. Ай-яй-яй, аккуратно-аккуратно. Отлетел. Ай. Вот крысён. Да, мой, моя магия вот это, вот это, его... Ващиться, оно, короче, от, от, очень далеко. Да, очень. Всё, отводить, уходим, чтобы... уходим. Быстрее. Быстрее. Это может сражение длиться очень долго. Ай. Нам все равно Уходите. Уходи, магия воды. Уходи, я с ним справлюсь. Боже, Уходи это... туда, куда надо. Уходи, говорю. Побежим. Я с ним справлюсь. Чему, может, я а помогу? Не надо, я говорю. Сматывайся. Боже мой. Да, у нас куча. А чё, чё? Если он говорит, то что... Ну, точно. Я очень мало маны, Что делать? Походи, можешь? Я хочу, чтобы не пристала. Я дай ничего не... Дай банк, маны, да, дай мне один. А. А, если будет вот глухой реклама. этот маг Стоит просто М -м, Смотрите А если раскрошить кристаллы И поместите в баночку Так, этого надо выручить да, Получается Подожди, кристаллы еще там Реально. А Можно расплавить Раскрошить а мой, Подожди, как мой отец сделал Ай-яй-яй, почему моя ма магия не работает ваш... У меня Потом закончилась мана плавил. А потом спустя расст興... несколько минут они плавились, они типа расплавились и он вытопился. А потом это что-то оставалось, его можно было. Я не буду так часами рисковать, Си возможно иди. не снимаются. Да. Зачем? Так не выходите, люди пускай он будет там. Погодите. Появилась очень интересная идея. Расскажем... А как огня. Если мы раскрошим кристаллы, то можно их поместить в баночку, и получится вот эта вот Ты... Кто как... трогал как... заклинание? Ты обнаглел? А книги... Ты кто разрешал трогать? Кто это тебе разрешал это... трогать? Книги... Э, Подожди. Э, можешь сказать... М -м -м -м. Короче, как мой То есть папа делал? Он брал кристаллы, крошил, расплавлял, наливал их в баночку. Потом они э, типа остывали, и их можно было пить. И так... Можно типа сделать так, чтобы у тебя пополнялась мана на волшебной палочке. Нам надо найти какие-то баночки, баночки, баночки. Горит. Там... Пусть горит. Подожди, сейчас Так ладно, Не надо. Честно, жалко. Надо вам знаете, прокачивать палочки. Жалко, Мне нужно починить палочку. Вот в чем проблема. Я уже починил. Можешь выпить это? Вот это выпей. Знаешь, неохота бы я эту ману возьму еще для... У нас вообще какие-то ничтожные заклинания по сравнению с ними. У меня вообще ничего нет. Стой, не рыпайся. Сказал же не рыпаться. Нет, не получается. меня только сейчас убью. Он Ман... Ман... а. будет стучаться к нам в дверку. Подъедай его сейчас в космос отправлю. Он, когда он, он уйдет, я отправлюсь в город. Не против, Не против, маг? Да, хватит использовать магию в нашем здании, доме. О, ой, а, короче, Болбес! Болбес! Как он зашел? И Ё... что всякие болбесы ему двери открывают. Я не открывал я ему Я выгоню дверь. этого мага отсюда. Да не ты! ты или как там его? Ты тупой! Я тебя сейчас... Я тебя сейчас да, огрею сейчас просто! Какой дебил, как за ним бежишь, темный в... маг, открывает двери в нашего лукова. Подожди, если получается... Балбец, давай э его бросим. Дебил. Ну, а а, а, а От него а надо пароли скрывать. Надо поменять пароли, и по а а Правильно нет. сделали. Только зарядил палочку, я у меня уже заряда нет бежать. Я ну, мне, так на тут есть я есть спрятую, безумка, я возьму, Если бы тебя там оставили, не пускали, Я бы не открывал бы дверь всяким балбесом, который... Маги, не... да. Да, у, себя, у, тебя, у тебя в космос отправить? Mm, По-моему, по мы всем пофиг на твою смерть. Ну, мы всем пофиг на твою смерть. Нет. Люди, а на... вот очень экономно. У тебя все-таки да, получилось? Да, получилось, у меня получилось. Что Я раскручиваю, надеюсь, правильно. Пока. Пока. Вот, у меня там. чуть, -чуть э, ладно. У, у меня чуть-чуть хотя менялось. Как это говно? Зачем так много? Своими заклинаниями и бесполезными. Делал... У нас Мак сидит за окошком. Просто, <связь> его выпить. <связь> <связь> выпить. просто его выметь. Просто его. Ох, я справился, и у меня уже нет, нет. заряда на палочке. Этот. Мак как мелодрамист, да. Да. Слушайте. Держи. Это тебе. Я раскрешил ману и поместил баночки от кока-колы, которую нашел на. И теперь можно чинить палочку, не захотя в этот столик. А, его просто можно выпить, это зелье, и у тебя поделится. Пока я ты выберешь, тебя мак уничтожит. Нет, и, ну или, или же я дома. Еще. Я сегодня ночью займусь, чтобы улучшить ваши палочки до второго Утро, уровня. Утром-вечером мы дали, я спать. Кто, кто последний на да, зиму Я, зима, я зима. тоже. Кто хочет поделиться на диван, я на диван. Я на диване, все. Я на кромочке. Я на диван. А, диване. я О, успею.